Колокольчики стихи Пушкина исполняет вокальный ансамбль из города Айскорго Малиновый звон, художественный руководитель Наталья Юшкевич. Бабанчики звиня, барабанчики винят, А люди-то люди, ой, люшеньки люли, А люди-то люди, на тебя ночью глядя, а люди-то люди, ой, люшинки люди. Малышка, машин малышка, я малышка, малышка, Я певица, я малышка, малышка, малышка, мастерица Я малышка, малышка, малышка, малышка, малышка, малышка, малышка, люди-то люди, малышка, малышка, люди люди а люди-то да люди, ой, люшенькие люби. А люди-ка, люди, ой, любшеньки, люди. А люди-ка, люди, на цыганочку глядя, на цыганочку глядя.